20 век фокус флейта Друзья, для всех любителей саундтреков мы сегодня разберем музыку к заставке 20 век Fox на балалайке. В конце видео вас ждет треугольный музыкальный номер. Я подумал и решил, что помещу эту музыку в сборник саундтреки номер 2. Так что все, кто его приобрел, проходите по той же ссылке и скачайте Обновленный сборник. Ну что, поехали? В начале играет барабан дробь. Вот и мы сыграем дробь. Как играть большой дробь, я уже рассказывал. Но в двух словах вкратце расскажу. Главное в большой дроби это большой палец. Поэтому она и называется Большая дробь. А все, что до большого пальца, это призвуки. Наши ногти. Да? С первого по четвертый палец. Поэтому ногти нужно направить вниз и сделать, сделать что? Правильно. Лесенку. Вот. Начиная с мизинца вниз. Большой палец в конце. Обязательно, чтобы ногтями по струнам. То есть нужно согнуть запястье вот так вот. Итак, приглушаем струны. Дробь удар. Можно даже так, но лучше. Да? Дробь удар. Можно малую дробь. Большой палец в конце. Ну. Или ну, так весомее звучит, да? Потом тремоло. Тремело, потом дробь и удар, дробь и удар, и пошли дальше аккорды. Сибемоль мажор. Там, рам, па, па, там, папа, пам, там, папа, пам, тремело. Потом мелодия соль-бемоль-фа. Это все можно сыграть одним пальцем, вторым, да? Очень много-много си мажора. Да? Ре, би, ре, ми, бемоль, фа. Еще раз, медленно. Фа, фа, фа. фа. Да? Дальше. Си бимоль, ре, фа, соль. Можно по тому же аккорду. Си, ре, фа, соль. Си бимоль, э, ми бемоль мажор, си, ми, соль. Си бимоль, ми ми, соль. До, ми бемоль, соль, си бемоль да? До, ми бемоль, соль, си Ми бемоль, минор вдруг появляется А потом фасепт да? Ми бемоль на месте А здесь у нас терциями перемещаемся Соль бемоль, си бемоль, потом фаля И, наконец, до, ми бемоль, соль бемоль, си и вот в конце самое сложное. Здесь нужно сыграть. Ой. А, вторая струна. Фа, ре, ми, бемоль, фа. Хм. А большим пальцем ре, си, бемоль, до, ре. И получается И до шести можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В конце тоже можно дробь. Поставьте лайки, балалайки, в конце вас ждет треугольный музыкальный номер. Проходите по ссылкам в описании. По ним вы можете купить балалайки, купить сборники, заказать нотки или заказать еще разборы, а также узнать, как со мной позаниматься в видеосвязи лично. Все, пока.